Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная! Сегодня я хочу вам показать свой заказик. Я заказала бьюти косметичку. Данные косметички выходят каждый месяц с новым наполнением. Ссылку на данную косметичку я оставлю в описании под видео. Обязательно загляните, она стоит недорого 990 рублей, но в ней настолько классное наполнение, что мне очень понравилось. И сейчас я вам покажу данные продукты по очереди. Я уже успела их потестировать, поэтому мнение у меня не. них Сложилось. Первый продукт, который нам попадается в косметичке, это вот такой вот гель для душа. Мне данный гель понравился. Здесь написано, что данный гель антистресс. Он, правда, очень вкусно пахнет. Я уже успела его попробовать. Полноразмерное средство. И здесь у нас экстракт цветков лаванды и тимьяна. Правда, пахнет очень вкусно, хорошо пенится. Этого средства хватит надолго, потому что оно очень огромное следующий продукт который я хочу вам показать это вот такая вот цветочная вода для лица с пачули интересный достаточно приятный запах здесь написано что она успокаивающая и увлажняющая я ее использовала просто пыхало на лицо и достаточно хорошо убирает раздражение а также его можно еще использовать например наносить его на спонж и протирать лицо в виде тоника это компания аша делает данный продукт в индии очень хорошая марка я иногда еще покупаю такие краски для волос от компании аши очень люблю следующее что попадается в коробочке, это крем для лица ночной с эстрактом улитки здесь написано что эффективное омоложение полное восстановление глубокое питание кремик я попробовал три раза наносила на ночь он очень быстро впитывается и достаточно приятно пахнет и достаточно хорошо увлажняет кожу, так что всем могу а, его посоветовать достаточно хороший приятный кремик, тоже порадовала коробочка выдалась удачная следующее средство, которое я хочу показать, это маска для волос, а, мятный тонус меня масочка покорила а, большой достаточный объем для ослабленных волос, также здесь написано, что она помогает а, устранить ломкость волос, также способствует росту волос, очень приятный аромат, и нанося эту маску, вы чувствуете такой легкий холод на волосах, и прям расслабляет, то есть масочка мне сто процентов понравилась, я бы заказала еще бы такое полноразмерное средство. Следующее, что у нас еще было коробочки это вот такие вот патчи для глаз это корейская косметика и если вы не использовали ни разу патчи то очень много потеряли мы их наносим под глаза они такие гелевые и лучше всего перед тем, как их использовать, подержать их 2-3 часа в холодильнике. Вот, например, утром вы встали, чувствуете, что ваше лицо разбитое, синячки под глазами, то, конечно, используйте такие патчи. Очень удобные, их можно использовать 3-4 раза. То есть не один раз. Например, вы использовали один раз, потом добавили немножко а, сыворотки их и убрали опять в холодильник. Очень классная вещица, прям патчи, всем советую. Рада, что попались они в коробочке. И еще здесь в коробочке есть продукты. Это вот такое вот интересное средство. Это пилинг, он в виде порошка. Мы его наносим на руку, разбавляем водой, наносим на лицо наш состав. Немножко распределяем по лицу, оставляем на 2-3 минуты, потом смываем. Он очень хорошо справляется с тем, что очищает поры, сужает по так же поры. Средство очень понравилось и достаточно большой объем, то есть если вы будете его использовать 1-2 раза в неделю, вам его, наверное, точно хватит на 2 месяца. Продукт очень хороший, всем рекомендую. Попробовала три раза, кожа после него прям замечательная. Также в этой коробочке было представлено средство. Это у нас крем для тела с оливковым маслом, очень приятно пахнет, меня оно покорило я его использовала носила на руки и прямо чувствуется что руки достаточно увлажненные пропадает сухость и э, крем быстро впитывается, и э, запах очень вкусный крема остается с вами, наверное, еще на 2 часа. Может, кто-то не особо любит э, запахи, э, но этот крем вам точно понравится. И достаточно большой объем, 30 мл, э, так что надолго его хватит. Но этот крем, он как бы предназначен больше для тела, но на руках мне очень понравился, как он работает. И последнее, что в этой косметичке представлена это вот такой вот крем, он для рук и ногтей, крем очень хороший, здесь смотрите, сзади не было никакого описания, поэтому я спросила у данной компании, что это за крем, они мне ответили, это крем для рук и ногтей, также очень хорошо, и для тех вот, кто не любит кремы с запахами, это прям оптимальный вариант, он вообще не пахнет ничем, Белый крем также очень хорошо и быстро впитывается, и хорошо увлажняет руки. Быстро впитывается. Мне прям понравилось. Ничем не пахнет. Очень хороший крем. И, конечно, последнее, за что хочется сказать спасибо данной компании, это за саму косметичку. Она достаточно плотная. И вот сейчас, если я поеду, например, в путешествие, то можно сложить продукты, которые мне нужны, будут в эту косметичку и взять ее с собой. Косметичка тоже заслуживает большого плюса, очень качественная, плотная. И можно не бояться, что у вас что-то вытекит или повредится. Эта косметичка прям украшение вашей дорожной сумки. Так что вот такой вот у меня, ребят, был обзор. Если понравился, обязательно поставьте лайк будет очень приятно и всем огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч всем пока увидимся в следующем видео